Всем здравствуйте. Мы сейчас находимся в Мальме. Нас приютил Мурат с Юэлем, но мы уже уезжаем. Мы ничего не снимали здесь. Мы были две ночи. И сейчас мы едем в Данию. Будем там прыгать и все. Это Санек там что-то печатает. Злая сегодня. Выходи. Ты что в GTA переиграл что ли? Мы на месте, я уже сходил в душ, нам дали жилье вот, вот, это моя комната, тут что-то делает Саша Что ты делаешь? Вещи раскидывает А вот тут живет Саша А там я вам залчик покажу Вот в этом зале, 6 дней Ну что, размялись, пальцы ободрали, связку придумали Сейчас мы ее сняем, Саша снимет А вот и Саня. Саня, походу, что-то поняла. Паркур. сказала, да. У Сашки апатия, коронавирус. Для Сегодня походу, тоже. Сегодня новый день, мы идем сейчас кушать, потом пойдем на тренировку, будем там тренироваться и будем делать так же день. Ты видел, сколько мы собирались? Уже 58 минут. Саша, как всегда, собирался. 40 минут. 40, а -а -а. 40 минут. Давай. Бля, дебил. В я паркур лох. Я не могу прыгнуть в связку, которая вот такая вот такого роста девочка из Германии прыгала здесь на налегке. Короче, надо сделать страйд, шаг, наверх, в темп наверх и уйти лейдиком. Я уже два часа треню и только наверх допрыгиваю, и в темп второй не могу сделать. Паркур лох! Вечер в хату Саня связку делает. Смотрите, как я выгляжу после того великолепного ужина. Субтитры Не а ты вообще что-нибудь рассказал? Ну я вроде что-то говорил, но еще раз это школа тут и вот мы идем есть. Это школа саморазвития, такое в России представить невозможно. Люди занимаются спортом, который им нравится и параллельно изучают всякие предметы, типа коммуникации, социализации, какой-то такой штуки типа философии. В общем никакой математики, никакого такого бреда, который ну не нужен конкретным людям в конкретной жизни. Вот, и а, две трети оплачивают государство, и одну треть оплачивают сами, сами студенты. Ну, то есть питание, проживание, по факту. Вот, и полгода они здесь развиваются. И тут, по-моему, только спортивные, акробатические всякие темы. Ну, они по видам спорта разбиты, то есть это не одна такая школа э, в Дании. Здесь конкретно тамблинг, э, мини-трамп, дорожка, паркур э, и э, типа художественные-танцы. Короче, гимнастика. типа питерский лесгов э, только mm -hmm. без обязательств. Ну, нет. Новый денег, Санек, давай. Санек опять Я сделала связку, wanna know say in that to Go <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> She says she won and no say and that to my enemies I am not fake I was so in the dumps, so Niggas on I wanted you, but you wanted him That's how it go, yeah, that's how it is I'm fighting these demons, that's all in my head Crashing, I'm swerving, just trying to meet ends Learn from your loss, it is what it is Love at a cost, taking a risk I am in awe, loving your lips Baby girl, I'm about to break down Silly me, love is just a game now I don't care, I just wanna lay down With you With you Всем привет! Сегодня будет джем. Мы пришли не на джем, а в столовку. И будем пить чай. Спалилось? Нет. Ты же знал, что я здесь. Уху, мы ворвались на джем и тут никого нет. С нами, в принципе, никто не тренит, поэтому я не расстроен вообще. Ебать! That's the way he's on. Nice. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Времени заранее, просто невозможно здесь что-то делать. И это еще не все пришли. Сегодня второй день джема, и мы в зале прыгаем. Что ты думаешь об этом? Да, пита. Sick right now, but I, I... <свят> <свят> Всем халло! Сегодня последний день этого джема И сегодня сейчас, прямо сейчас будет... Э, будут Будут челленджи <свят> Типа Для меня был челлендж проснуться в 9 утра и дойти до сюда Ты проснулся в 9 утра для того, чтобы пойти поесть я участвую в Надо просто простоять на переднюю. Простоять, а не просидеть. Okay, И 90? And stand up. Turn 180? Присаживается, присесть надо На ноги. Да. Санечек еще не сдалась. Надо было перепрыгнуть. Саня, не падай. Осталось трое. Санечек, ты долго держалась. Я уже немного... Да, Come on, Aldo, Yeah? Come mate. Oh, oh yeah! Nice. Lot, oh, let's go. Yes! <laughs> oh. <laughs> челлендж. Женя присоединился к челленджу. Сейчас трикинг сделаешь. Саня, скоро надо будет камеру, Чем ты снимаешь качестве Что? Конец видео, и мы снова в Макдональдсе и отвечаем на ваш вопрос. Это наш офис. Твой офис. Сколько ты зарабатываешь? зарабатываешь? Мои кореша. В общем, этот вопрос тоже постоянно задают, откуда у нас деньги. Ну, начнем с того, что я не знаю насчет Женю, но я всю жизнь работала и я всегда копила деньги. Вот прям с 18 лет я всегда откладывала. То есть у меня всегда был какой-то запас денег. Вот. и а, несмотря на то, что получалось у меня где-то выиграть деньги или не получалось, я всегда все равно подрабатывала. Вот сейчас, конечно, поскольку мы участвуем в фикс-соревнованиях, занимаем призовые места, а, у нас есть призовые деньги, в которые мы живем и путешествуем. Но а, также зимой вот мы, например, были дома три месяца, все три месяца, и я и Женя работали. Я никогда не откладывал деньги, я просто шел и раздавал листовки или работал в батутке копал траншеи или разгружал вагоны короче в любом случае я просто работал и сразу же тратил эти деньги на еду ну вообще мы в предыдущем видео сказали что будет 50 тысяч рублей но в итоге мы посчитали наш поездку где-то 60 наверное обойдется но все равно я думаю что если вы например весь год работаете 9 месяцев uh... Thank you. Thank you. Это все ей Не, ну вообще, смотрите, например Это не такая проблема заработать 30 тысяч рублей за год Это не проблема, я в батутке, в которой платят 100 рублей в час Я брал очень много индивидуалок Я работал 29 смен в месяц И заработал там, типа, 34 тысячи рублей То есть, если ты хочешь куда-то поехать Для того, чтобы мне поехать на фиксаре Мне надо было заработать денежку. Если ты сильно хочешь, то ты за, даже за полгода заработаешь себе на тур по Европе. Ну, про пример очень, да, простой. Например, Матвей 9 месяцев учился на первом курсе и вечерами работал. И то есть человек за 9 месяцев накопил 80 тысяч, там, 90 тысяч рублей. То есть, ну, по факту это 10 в месяц, да, вот, откладывать надо. и а него, по поехал. деньги сразу. Зачем ты, блин, разочаровывался? Но в итоге он все равно работал, он не тратил деньги, у него было какое-то количество денег, и он. Может что-то было, да. Но все равно же работал, в итоге. Он, короче, как Саша, копил, работал и мало тратил. Не тратьте деньги на фигню, вот. Мне написали в прошлом видео: у тебя в 2020 iPhone 6s. У меня есть. По сути, я могу пойти и купить себе одиннадцатый. Но ну, я просто не понимаю, зачем. Я лучше потрачу эти деньги на Макдональдс. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, задавайте вопросики. Мы будем смотреть и выбирать лучший. Не покупайте много шматья. Не надо, я не знаю. То есть зачем тратить? Не ешьте в Макдональдсе на да. много тысяч рублей. Готовьте дома. Все, выключим. Полезные советы от Саши. Это, знаешь, человек, который советует, но никогда сам так не поступает. Типа я все в теории знаю. Ты как тот толстый диетолог, который типа... Или пьяненький нарколог.